Лежала верную корочку ищет наружка встыхая, а про друга ежа и не подозревает, а про друга ежа и не подозревает. уже колючий гулял не спеша, Корку нашел и запела душа. Белая курочка хлеба лежала, мышку на ружку да, курочка-то поджидала.